всем привет медведица конечно по-хорошему надо бы надо бы собирать скриншоты и много-много картинок потому что я сейчас скажу ну техника не так быстро работает а я когда задачу ставлю повыше я порой ее могу не доделать до конца поэтому я уже как есть расскажу что это моя версия опять-таки События на медведице показывают как кучу стульев. Для сравнения, как два горящих стула показывают к козерогов, как два окровавленных кассиопия. Не понимаю, почему два, потому что там пять звезд, пять женских трупов было в фильме в фильме «Неоновый демоны. Но стульчика два. Один окровавленный стульчик Орион и один перевернутый Сириус. Сириус бросили, поэтому не было много жертв. Это моя позиция. Кому не нравится... Ну, не знаю. Очень много совпадает кое-что с ченалингами. Правда, не совпадает последовательность. Медведица-козерог Орион-Сириус-солнце. вот сейчас про медведицу. В сравнении с описанными созвездиями именно на медведице показывают... Войну, как груду стульев. Очень много стульев. То есть, или очень много павших звезд, или очень много павших цивилизаций. В подтверждение этой версии, вереницу звезд, большой медведицы, почему-то ассоциируют с похоронной процессией. Скажите, откуда такая ассоциация? Ведь звезда – это белая точка в черном небе, чисто для глаза. Откуда такая ассоциация? Похоронная процессия. Плакальщики. Вот и первое подтверждение. Второе подтверждение. Аж целых два ужастика с медведем. Это 10 негритят, на самом деле 9. Десятый судья, который их туда заманил. И там на одного из персонажей упал Упали часы с медведем, и так его и грохнули. Второе – это солнцестояние. В конце там полели человека, зашитого в шкуру медведя. И обратите внимание, что солнцестояние – это ужастик про славянизм. Там реж режиссер действительно очень так атмосферно передал именно славян. Славянизм и славян – Скажите, много ли вы знаете фильмов оттуда из запада, чтобы, чтобы они снимали про славян и славянизм? Часто такое видите. Именно ужастики с медведем, и там тоже число 9. Потому что в 10 негритятах, повторю, десятый 10 был судья. Тоже 9. Где могли бы быть, вот если бы были бы выходцы из созвездия, Большая медведица, где могли бы быть люди тут на карте, на политической. Есть слух, что, что славяне произошли из созвездия Кита. Но есть один лингвистический нюанс. Если бы был выходец из созвездия Кита, то он бы назывался бы китайцем, без вариантов. А вот где же мы найдем медведей? Почему Почему именно Россию ассоциируют с медведями, елками и леденцами? Именно вот в Москва и медведи, медведи и Москва. Честно скажем, лес, вот тот лес, который был, в нем гораздо больше было волков. А славили, славились эти леса Пушниной, Соболь, Куница там, то еще. И птиц немало характерных для этой территории. Почему именно с «Медведем» ассоциировали Россию? Почему с «Медведем» также ассоциируют Германию, о которой сегодня говорят некоторые альтернативные историки, что это бывшая страна русов? Вот опять попадание, да? Почему именно в России «Медведев», некоторые «Медведев» расстрелял царскую семью, и «Медведев» был президентом «Один срок»? совпадение, много совпадений. Такое впечатление, что знаете, как мистическая подмена, имитация. Тот, кто расстрелял царя, тот, по идее, должен занять его место, трон. И вот эту ситуацию сымитировали. Я не могу назвать сейчас какие могут быть связи с пивом и с медом, ну, кроме того, что это в, те, в буквах сочетается, в словах. Если там еще какие-то подсмыслы за этим, сейчас тема медведицы прозвучала на обложке журнала Forbes. Там звездочки расположены, точечки похожим образом, только более геометрически симметрично. И в, в клипе, в клипе «Муми Тролля были две медведицы большая и малая, почему-то показали это, эти созвездия. Напомню, что именно с этим созвездием связан символ голова-ноги, точнее ноги-голова. Его часто используют повсеместно. Это травмы Гора на медведице. И с этим символом надо осторожно, потому что иногда он означает события на медведице, а иногда личность Гора. Так в клипе Робби Уиль Уильямса. Про невеста золота, которую утекают из России, это личность, а в фильме "Последнее искушение Христа" это событие, где и когда. И почему-то сейчас скажу полную фантастику. Вот сейчас оторванная фантастика. Во-первых, когда я вот, эти вот этот символ нашла, у меня было четкое ощущение чего-то знакомого. Как будто я знала раньше. Я не могла бы так сказать про другие находки этого канала. Именно про это было ощущение чего-то знакомого. И почему-то сейчас еще одна фантазия. Я задала странные вопросы, где на самом деле лежат наши тела. Такой вопрос задала, у меня прямо в эмоциях вот отзывается, что я его спрашиваю именно, думая о медведице. Интересные факты из астрономии, что Солнце входит, наше Солнце входит в группу большой медведицы, то есть это звезды-родственники, которые возникли из одного облака, из одного газа, и Солнце датирует 5, 5 миллиардами лет примерно. За это время они успели разлететься, но на самом деле не так уж и далеко. 50 световых лет в масштабах галактики. У галактики диаметр примерно 108 тысяч световых лет. 100-108 тысяч. И 50 световых лет на этом фоне – это небольшой ареал. Так что мы эти звезды выражены, видим, как крупные. ну Небольшой ареал – это очень относительно. Большое и малое в нашем случае – это всегда что-то относительное. Что-то еще хотела сказать и забыла. Пора уже записывать. В довершение хочу сказать одно... Одно-одно, мне пока что не попадались ченнелинги про войну на Медведице. Если у вас будут, говорите ченнелинги или еще какая-то информация, помимо легенд. Там что-то было, там был трэш, там было что-то очень и очень масштабное. Мы сейчас акцентом слышим про Орион и Сириус. Это ближайшие к нам события. Оно не ближайшие объекты, кстати. Вот 50 световых лет примерно плюс-минус звезды Медведицы, а звезды из пояса Ориона в полторы тысячи световых лет. Сравните. Но мы говорим именно об этих объектах, потому что они исторически к нам ближе. Ну и как всегда подписывайтесь на канал, ставьте лайк до новых встреч.